Давайте мы еще две-три минутки подождем. Вот зовите ваших друзей, зовите ваших партнеров. И через 2-3 минутки я начну презентацию. Начинаем, Начинаем нашу еженедельную презентацию бизнеса Дэзи. Меня зовут Илья Манин. Я транслирую, как обычно, из королевства Таиланд из города Паттайя, где я проживаю уже больше 10 лет. Строю онлайн бизнес. Имею большой опыт построения структур, международных структур. Давно нахожусь в маркетинге, давно нахожусь в инвестициях, в крипте. И проект DESI существует полтора года. Мне вышла честь быть одним из фаундеров этого проекта. Поэтому то, что я презентую сейчас, будет, что называется, из первых рук информация и информация. В конце этой презентации вы сможете задать любые вопросы, я отвечу на ваши вопросы касательно бизнеса Дези. В этот раз я не буду презентовать маркетинг, поэтому сама презентация должна быть емкой, но слайды еще у нас будут немножко меняться. Поэтому мы будем на следующей неделе проводить презентации, и через неделю у нас будут разные новые спикеры. Да? Вот к этому разу чуть-чуть я успел поменять слайды, по сравнению с прошлой недели, но еще не так, как хотелось бы в идеале. Итак, перехожу непосредственно к показу экрана. Итак, начинаю традиционно с дисклеймера. Вот поскольку тема наша она касается финансов, она касается денежных вложений, то мне необходимо напомнить всем, кто уже слышал об этом, и сказать всем тем, кто еще не слышал, да, то, что у нас краудфандинговая платформа, и DAISY – это система краудфандинга, децентрализованного краудфандинга, это не инвестиции в трейдинг. Соответственно, этот краудфандинг он возмездный, и за краудфандинг каждый партнер, каждый клиент нашей системы получает доли акции компании Endotech, о которой я сегодня буду рассказывать. Прежде чем Endotech выйдет на фондовый рынок, я покажу по дорожной карте, когда это должно будет произойти, доли будут конвертированы в акции, и каждый партнер сможет эти акции продать до 46% средств в смарт-контрактах, предназначены для маркетинга. То есть часть денег, это я тоже покажу в слайдах, уходит на, на реферальную программу. Таким образом, у нас уже большая армия клиентов появилась. Итак, давайте двигаемся по слайдам. Значит, сегодня у нас ситуация очень непростая. Я думаю, вы со мной согласитесь. Абсолютно нестабильная ситуация политическая во всем мире. Абсолютно нестабильная ситуация экономическая. Это касается не только России, это касается других стран, но России это особенно сейчас касается. Обваливается, обвалился уже, я бы сказал, и возможно снова дальше будет обваливаться крипторынок. Соответственно, те люди, кто инвестировал в альты, в альткоины, инвестировал в том числе в биткоин, да, у меня есть друзья, кто инвестировал за 50 тысяч, за 60 тысяч долларов, покупал, ждал, ждал, ждал, а сейчас биткоин упал ниже 20 тысяч, да, вот сейчас пытается отыграться, назад отыграть, но э, есть хорошая вероятность, что он опять э, уйдет ниже 20 тысяч и будет падать дальше. Падение фондового рынка, да, то есть общий финансовый рынок лихорадит, фондовый рынок э, э, S&P 500 падает. И мало этого, для обычного человека из России, мы, конечно же, делаем презентацию для всего мира, для русскоязычных, потенциально заинтересованных клиентов, но у нас достаточно много клиентов из России, поэтому я привожу пример. Сейчас в связи со сложившейся экономической ситуацией достаточно, и санкциями достаточно тяжело просто вложиться в американские или в европейские ценные бумаги. Мало того, что они падают, их в принципе тяжело сейчас приобрести. На рынке огромное количество хайпов. Чем хуже экономическая ситуация, тем больше процветают хайпы. Хайпы – это, выражаясь простым языком, финансовые пирамиды, где деньги приходят от новых участников, а не от продукта. Хайпы, они конечны по своей сути, по своей природе. Они могут проработать полгода, год, там, полтора года при очень профессиональном, удачном таком стечении обстоятельств, и в итоге они рушатся и... Вместе с хайпами рушатся судьбы людей, рушится карма, и только те, кто находится в верхушке этой пирамиды, да, зарабатывают деньги. Ну, основатели да, хайпов тоже. Как ответ на вопрос? Как быть в текущей, в сложившейся ситуации, я хочу вам как раз презентовать нашу платформу DESY. Это бизнес-сообщество, это комьюнити глобальное, огромное, мы по всему миру представлены с неограниченным будущим. Почему будущее неограничено? Потому что у нас заложен уже мощный фундамент за полтора года бизнеса. У нас мощное лидерство в азиатском регионе, в европейском регионе, в Канаде, в Австралии, в Латинской Америке мы представлены, да, в странах СНГ и Uh, у нас uh, очень большой поток творческий, креативный, и то, что я сейчас сегодня презентую, это только одно из направлений. На самом деле у нас будет еще и другие направления в будущем, и будет возможность диверсифицировать ваши финансовые потоки. Итак, что такое DAISY? По-английски это Decentralized AI System, система децентрализованного искусственного интеллекта. Это на самом деле маркетинговая система, построенная на смарт-контрактах, на блокчейне Tron, сутью которой является краудфандинг, то есть партнеры со всего мира, начиная от 100 долларов, могут вкладывать в финансирование компании Endotech, это наш первый проект, это мощнейшая солидная компания из Израиля с большой многолетней историей, ее можно проверить, ее можно погуглить, я еще про нее сегодня расскажу, и за краудфандинг партнеры получают акции, то есть это напоминает венчурное инвестирование, и вот каждый Партнер, даже если у него всего лишь 100 долларов, 200 долларов, 400-500 тысяч долларов, небольшой бюджет, в крипте в USDT может сделать краудфандинговый взнос и получить в обмен акции компании. Плюс, помимо этого, часть средств идет в трейдинг. Я это тоже покажу. И таким образом каждый партнер может заработать не только на росте акций, потому что мы будем выводить компанию Endotech, на фондовый рынок, но также может заработать еще на тестирование системы искусственного интеллекта эндотека. То есть смысл в том заключается, что мы все вместе с вами финансируем новое поколение алгоритмического трейдинга, которое предназначена для того, чтобы обычный человек, не какие-то профессиональные крупные фонды, профессиональные большие институты или миллионеры, а обычные люди, у которых небольшой бюджет, могли стабильно зарабатывать из года в год. И это очень важно для всех нас, чтобы наш доход, он был, чтобы он приходил в наш карман, на наши кошельки в течение длительного времени, не месяц, не два, не пять, не, не, не десять, а из года в год. Давайте немножко статистики, статистике, Дези. Эту статистику я могу дать с такой небольшой гордостью, потому что на самом деле гордость за наше сообщество у всех лидеров имеется. Мы побили рекорды при старте, это было в январе 2021 года. И у нас за первые 4-5 дней тогда зашло 50 тысяч аккаунтов в систему. Это минимум по 100 долларов люди вложили. И товарооборот составил за эти 4-5 дней, за первые 4-5 дней составил 50 тысяч миллионов долларов. Потом при полноценном старте в конце марта эта история повторилась, да, то есть на самом деле очень серьезные такие результаты, и мы видим, что на смарт-контрактах на троне произведено более полутора миллионов транзакций, более 200 миллионов USDT вложено в краудфандинг. Представляете, эта сумма, это по большому счету произошло все преимущественно за первый год а всего нам полтора года. Это огромные средства, которые децентрализованно через смарт-контракты зашли в систему. Более 100 миллионов USDT выплачено вознаграждений сообществу ⁇ это комиссии. Это комиссия, согласно реферальному маркетинговому плану. И плюс это 34 миллиона прибыли, которую клиенты забрали, в основном это с криптотрейдинга. И уже сейчас стабильно из недели в неделю забирают с Форекса. В мае 2022 года стартовал Форекс, в апреле в мае И 10 июня стартовало новое поколение крипто-алгоритмического трейдинга, искусственного интеллекта. Собственно говоря, дези 2.0 это та самая система, которую израильская компания Endotech сейчас развивает и в которую мы с вами вложились. Также мы поддержали проект IDEO-платформу Uplift Launchpad. Это тема отдельной беседы, она очень успешно стартовала в декабре месяце прошлого года и сейчас входит в топ-5 по некоторым параметрам вообще на мировом рынке launchpad. И там у нас наблюдается тоже достаточно интересное развитие, несмотря на падающий рынок альткоинов и вообще криптовалюты. Итак, что такое Daisy 2.0? Что такое вот этот вот новый искусственный интеллект, новая система нового алгоритмического тренинга? Очень умная система, очень непростая система. Систему, которую обычный человек, даже группа людей не сможет создать вот просто так с нуля. Мы доверились компании Endotech именно потому, что ее возглавляет доктор Анна Бекер. Это человек с со степенью PhD, то есть докторская степень в ведущем университете Текнеон в Израиле. Это человек, который имеет опыт 25 лет не только в сфере искусственного интеллекта, но и в финансовых технологиях, что немаловажно. Человек, который писал огромное количество алгоритмов для хедж-фондов, для финансовых институтов, организаций. Обычно Анна работала... Скажем так, не публично. Обычно ее компаниям делали заказы, и она писала коды, писала алгоритмы, и за счет этих алгоритмов большие средства зарабатывались. В эндотеке уже она стала более публично. И что нас объединило вместе с Анной Бекер, это миссия, это желание помочь обычному человеку зарабатывать большие деньги, в то время как на финансовом рынке, как вы знаете, да в заработке в плюсе обычно остается остаются крупные клиенты, остаются крупные клиенты. То есть капитал, у нас все-таки капитализм на дворе, да, капитал всегда порождает новый капитал. Чем больше капитала, тем больше денег зарабатывается. И обычно маленькие клиенты как раз становятся жертвами всяких финансовых пирамид, финансовой безграмотности и так далее, и теряют деньги. Преимущественно маленькие клиенты, у которых всего лишь несколько сотен, тысяч долларов, десятков тысяч долларов, да, теряют средства, и Анна как раз решила дать инструмент, доступный только для профессионалов, дать его для обычного человека. Поэтому мы сразу нашли общий язык, и мы через нашу маркетинговую систему DAISY сейчас до сих пор, и будем это продолжать какое-то время, собираем средства на развитие вот этой новой системы алгоритмического трейдинга. Endotech разработал алгоритмы для более чем 150, 150 инвестиционных фирм в Европе, США, Азии. Анна 25 лет, как я сказал, является пионером, Ну, изначально была пионером и сейчас известным ученым в сфере искусственного интеллекта, ее почитают, ее уважают. По ее книгам, в частности, например, во французском университете преподают, книга переведена на французский язык. Публикации и система машинного обучения распространены, внедрены в финансовых кругах Европы и США. Давайте я еще покажу несколько фактов про компанию Эндотек, потому что... Самое важное в нашем бизнесе и вообще в любом бизнесе – это доверие. Для того, чтобы вы доверились этому человеку, для того, чтобы вы доверились компании Эндотек, этой системе алго трейдинга, помимо того, что каждый участник у нас сейчас реально зарабатывает средства и выводит эти средства, помимо этого нужно немножко изучить все-таки, да, кто такая доктор Анна Бекер и что это за компания израильская компания Эндотек. Вы можете зайти на сайт Эндотек, endotech.io, это обновленный сайт, вот здесь вот мы видим скрин с этого сайта, видим да, то, что Endotech специализируется на алгоритмическом трейдинге на криптовалютном рынке, преимущественно да, преимущественно работает на биржах Binance, Binance US, Gemini, Coinbase, это американский биржи, это FTF, крупнейшая биржа, Bitfinex, Interactive Brokers, и мы видим то, что... В месяц проходят оборотов больше, чем 2.4 миллиарда долларов. Думайтесь, это огромные суммы, и сейчас эта, эта трейдинговая система налажена на огромное количество маленьких клиентов. Это в основном это мы с вами. Это клиенты, как раз Дэзи краудфандеры. Это больше чем сто две тысячи человек. Вот эти огромные объемы, и это огромная база клиентская база как раз позволяют нам говорить о том, что компания Endotech имеет огромнейшее будущее, акции этой компании будут стремительно расти, и мы как венчурные инвесторы в эту компанию да можем здесь хорошо заработать. Здесь видно опять-таки не на сайте Endotech, а уже на сторонних сайтах, в частности это сайт Gemini, биржа Gemini. Это известная биржа. Если не помните, что это за биржа, это та самая биржа, которую открыли братья Винкл известные американские братья, инвесторы, да, тоже да, очень состоятельные предприниматели в сфере именно крипты, то есть одни из ранних инвесторов биткоин. Как мы видим, да, это так является одним из институциональных партнеров Gemini. Это проверяется на сайте Gemini. Дальше на Бинансе. На Бинансе вы можете тоже зайти на сайт Бинанс, на блог Бинанса и увидеть пять суперстар, да, суперзвезд, брокерских компаний пять компаний которые работают на Binance и мы видим, что одна из них это Endotech это те компании которые я не знаю метрики по которым по которым да такое такое престижное признание компания Endotech получила но очень приятно да то что Binance заметил Endotech и торги на криптовалютном трейдинге у нас с вами происходят на 100% именно на бирже Binance на сегодняшний день. Потом, возможно, будет какая-то диверсификация. Плюс очень важно то, что в сентябре прошлого года на лидерской встрече в Дубае Анна Беккер официально анонсировала то, что компанию Endotech проаудировала известнейшая мировая аудиторская компания Ernst Young. Она произвела аудит блокчейна, аудит трейдинга, то есть это не финансовый аудит, это не тот аудит, который делают компании, да, который доказывает, показывает именно финансовую отчетность. Это аудит торгов. На самом деле аудит был сделан только по одному месяцу, по февралю. Это практически первый месяц, когда мы стартовали в трейдинге в прошлом году. И это очень серьезный, весьма очень серьезный шаг для всех нас с вами, потому что по сути говоря, признание, да, вот проверка такой крупной компании, говорит о том, что эндотек – это реальные торги, вот Endotec это серьезно, это надолго, это не обман, это не мошенничество. Да. И вот эти вот как раз эта подборочка, которую я для вас приготовил, вот этот слайд вы можете показывать вашим клиентам, можете говорить им вот те факты, которые я только что произнес, да, и таким образом повышать доверие именно к компании эндотек и к персоне Анны. Бекер. Итак, у нас стартовал крипто-ИИ, это искусственный интеллект 2.0, это DAISY 2.0, 10 июня. И если до сих пор, до сих пор система алгоритмического трейдинга на крипте работала успешно и на пике доходила до 125%, то последние месяцы, к сожалению, трейдинг показывал убытки. И эти убытки порой на некоторых аккаунтах доходили до 30-40%. До Сейчас эта ситуация отыгрывается, даже несмотря на падение на рынке криптовалюты. Благодаря тому, что уже запущен 10 июня был искусственный интеллект нового поколения 2.0, теперь у нас трейдинг более точечный. Теперь мы зарабатываем на более коротких промежутках. Мы зарабатываем как на падениях, так и на росте. И по оценкам Анны, по результатам бэктестинга, мы ожидаем, что в среднем будет больше чем 300% годовой прибыли – это без плеча, без левереджа, который используется небольшое плечо для в трейдинге, и без сложного процента. А у нас, в принципе, на балансах используется сложный процент. То есть, на самом деле, фактически мы можем говорить о более высоком показателе, и уже мы видим прирост на несколько процентов на, нашем, на наших балансах у тех людей, кто, кто торгует на крипто трейдинге, И это, конечно же, очень хороший показатель. За лето, я думаю, что система очень хорошо себя покажет. Каждую неделю она адаптируется. И вот здесь как раз на скринах показано то, что теперь, теперь гораздо легче это касается преимущественно с стратегии на эфире, use the take ethereum и use the take bitcoin. Да, теперь гораздо легче эту систему, эту сложнейшую систему алгоритмического трейдинга да, обновлять. И э, Анна Бекер, как никогда раньше, сейчас уверена в себе, уверена в своих силах э, и уверена в успехе этого продукта. И до конца года, я думаю, за счет вот таких еженедельных практически апдейтов, апгрейдов, мы доведем эту систему до хорошего конечного продукта, с которым мы выйдем уже на следующую фазу. Это будет фонд. И это уже будут инвестиции с легальной точки зрения. Напоминаю, что сейчас это краудфандинг. И помимо крипты, я хотел бы обратить ваше внимание на Форекс, потому что именно за счет Форекса мы сейчас, по сути, привлекаем внимание большого количества новых клиентов. У нас заходят новые лидеры со всего мира, потому что... То, что показывает торговля на Форексе, просто не идет ни в какое сравнение с чем-либо, что, например, я видел за свои годы на инвестиционном финансовом рынке. Этот Форекс был запущен в апреле месяце, сначала работал не полностью, да? с мая уже заработал, заработал на полную катушку. Вот это свежий скрин из кабинетов, мы видим, что всего зашло больше 20 миллионов долларов в систему Форекса, и мы видим то, что... Баланс сейчас, общий баланс составляет 29 миллионов, ну практически 30 миллионов. 10 миллионов заработано, на самом деле уже где-то миллион плюс-минус из системы выведен. Каждую неделю можно сделать вывод, произвести вывод средств заработанных. Зарабатывается в среднем в день не меньше, чем 1%, но, естественно, бывают дни минусовые в том числе, и мы видим, что суммарно, с начала апреля, но более серьезно это все во второй половине апреля закрутилось. То есть мы говорим про два месяца, таких полных месяцев полномасштабного торговли на Форексе. Система сгенерирована сегодняшний день 63%, больше 60%. Это абсолютно беспрецедентные результаты. И поскольку сейчас Форекс привлекает внимание все большего количества людей, мы также запустили пакеты моменту и промошен моменту, о котором я еще скажу, потому что наша задача уже до конца лета собрать 100 миллионов в краудфандинге на вот этих тестовых счетах по Форексу. И сейчас у нас около 30 миллионов, да, то есть мы на самом деле быстрыми шагами идем к поставленной цели. Очень тонкий момент, часто меня просят показать вот этот вот, вот, то, что вы видите сейчас на слайде, да это такой нюанс, о котором мы не всегда говорим, то, что прибыль можно выводить, и в частности с Форекса у нас прибыль выводится, в выходные вы делаете заявку, и в понедельник вы уже получаете средства на ваш кошелек. Так вот, когда вы выводите прибыль, будь это криптовалютный трейдинг или Форекс, то вы на руки получаете только 70% от прибыли. Почему? Это так, потому что у нас есть все-таки маркетинг и есть резидуальный доход. И если вы привлечете клиентов в нашу краудфандинговую систему, и клиенты ваши будут зарабатывать и вводить средства, то вы, как пригласитель, тоже будете получать денежку. Вот эта маркетинговая часть, она в себя берет 15% от прибыли клиентов. И таким образом есть большой стимул приглашать людей и помогать им определить свои средства, в краудфандинге. Помимо этого, 15% забирает эндотек, как любая компания, которая продает софт, продает торговую систему, также по такому же принципу работают фонды, это называется performance fee или success fee, это плата за прибыль, это то, на чем, собственно, эндотек зарабатывает. Итак, 30% уходит, скажем так, в сторону, в сторону от клиента, а клиент получает на руки 70%, что тоже является достаточно хорошим показателем. Дорожная карта. Я коротко по ней пройдусь. Вот зеленым цветом здесь показано то, что у нас уже произошло. Очень много фактов у нас произошло. И видите, да, здесь дальше оранжевым, таким желтым оранжевым цветом показаны наши таргеты, наши цели на ближайший год, на ближайшие два года. Итак, компания Endotech была зарегистрирована в 2012 году. Она не так сильно была заметна первые годы. В 2017 году она запустилась запустила свою систему искусственного интеллекта на криптовалютном рынке до этого Анна Бекер преимущественно работала на форексе и начиная с 18 года уже коммерческое применение системы стартовало и люди стали зарабатывать клиенты стали зарабатывать средства несмотря на то что как мы с вами помним конец 17 начала 18 года это Наступление медвежьего рынка и крипта. Тогда биткоин очень сильно упал. Так вот, в 2018 году в сложном и в 2019 году эндотек показал достаточно хорошие результаты. Мы с Эндотеком подружились где-то 2 года назад, два с половиной, у нас три партнера в Дези, помимо меня, это два моих близких друга и партнера из штатов. Вот один из них Эдуард, он летал в офис в Израиль перед тем, как Дези запустили мы, да, подписали определенные контракты, ударили по рукам и объединили наши усилия вместе с Эндотеком. Итак, что что мы сделали за вот эти полтора года нашей деятельности. Но ну, надо сказать, что в ноябре 2020 года, когда уже мы стали разрабатывать смарт-контракты в Дези, на тот момент эндотек оценивался по внутренней оценке, по внутренней оценке где-то в 100 миллионов долларов. То есть уже на тот момент интеллектуальная собственность компании, потом количество клиентов, количество средств под управлением, все вместе давало такую капитализацию компании. Это очень неплохая оценка. Учитывая то, что это искусственный интеллект, то, что это рынок финансовой технологии, то, что это израильская компания, очень большие аппетиты и очень много внимания это привлекает со стороны профессиональных инвесторов. Именно поэтому у нас задача вывести компанию в будущем на IPO, продать ее, чтобы мы с вами могли заработать. Январь 2021 тестовый э, запуск дези я уже про это сказал, да, 50 тысяч клиентов, 50 миллионов товарооборот. А дальше в марте 2021 официальный запуск Дэзи, еще столько же э, клиентов появилось, и примерно такой же оборот за чуть более долгий срок мы показали. да. Это, по сути дела, в индустрии маркетинга побило все мысленные мои рекорды, да, вот за такой короткий срок никто такие обороты не показывал, вот потом наши темпы занизились и как бы вошли в обычное уже русло, потому что если бы мы с такими же темпами продолжали, то сейчас была бы многомиллиардная компания, многомиллиардный проект, вот дальше в июле 2021 года мы произвели продажу DAISY токена на 39 миллионов с использованием реферальной программы. Там тоже люди хорошо заработали, кто привлекал клиентов. Потом DAISY токен был переименован, скажем так, он объединился с платформой UPLIFT. И сейчас можно поменять DAISY токен на Лифт токен по курсу 1 к 1. И про UPLIFT это у нас тема отдельных выступлений, да, вот там все очень хорошо идет. Сейчас на самом деле, поскольку криптовалютный рынок падает, IDO-платформы, они замерли, они не проводят никакие IDO, потому что немыслим на таком падающем рынке продавать токены. Тем не менее, Аплифт чувствует себя достаточно уверенно. Аплифт был признан платформой номер один на саммите AIBC в марте этого года в Дубае. Да, я тоже там присутствовал. В общем, В принципе, люди в этой тусовке, криптовалютной тусовке, уже очень многие, знают проект Аплис, хотя нам, по сути дела, всего лишь полгода. Дальше. В апреле запустился Форекс, в апреле долгожданный Форекс запустился, и вот мы видим, что он изо дня в день практически без исключения дает профит. Вот вчера был убыток, да? вчера, по-моему, 2% что ли показал минус. То есть, естественно, здесь может быть такая ситуация, что в какой-то день минус, или даже в какую-то неделю минус, или даже в какой-то месяц. Это тоже гипотетически возможно, хотя мы ожидаем, более такую динамичную, планомерную здесь статистику. И в июне запустился DAISY 2.0. То есть сейчас мы с вами находимся в июне месяца 2022 года, и сейчас идеальное время для того, чтобы заходить в этот бизнес. Почему? Потому что, во-первых, есть рабочая система, во-вторых, нет того риска, который был в самом начале, и в-третьих, про DAISY еще знает достаточно мало людей. То есть определенная волна полтора года назад прошла, но сейчас, если вы спросите ваших друзей, коллег, даже из маркетинговой сферы, то немногие, не особенно люди, кто работает на земле, знают про да, вот Самые такие ушлые онлайнщики, они, конечно же, знают, причем из разных стран. Но одно дело знать, другое дело заходить внутрь, участвовать, зарабатывать, рекомендовать, зарабатывать на реферальной программе. Итак, какая у нас с вами задача? Задача собрать 10 миллионов долларов на разработку Дейзи 2.0, он сейчас постоянно постоянно разрабатывается. У Анны штат, штат профессионалов, штат научных сотрудников, штат трейдеров, да, которые вместе с ней создают эту машину по зарабатыванию денег. И сбор этих 10 миллионов производится таким образом, что здесь есть реферальная модель, и Вот верхний аккаунт в этой реферальной структуре, он должен за счет комиссии заработать 10 миллионов долларов. Да? То есть это э, такая определенная схема, которую мы запустили. Сейчас собрано около 4 миллионов. То есть нам еще есть куда двигаться. И плюс под управление на Форексе и на крипто собрать полмиллиарда долларов. Это такая же планка, которую мы думаем, что в первом квартале 2023 года мы уже ее выполним. И тогда после этого ориентировочно во второй половине 2023 года эндотек можно будет вывести на IPO и сделать тогда нам с вами можно будет так называемый экзит, в бизнесе это называется экзит, да? то есть скинуть часть акций, продать наши акции, заработать на этом. Более подробно. Об Экзите, об IPO Эндотека мы будем рассказывать уже, наверное, в конце этого года, в начале следующего. Сейчас наша с вами задача – это строить сеть, это привлекать клиентов, зарабатывать здесь, рассказывать про Эндотек все большему количеству людей. А Задача Анны, естественно, совершенствовать алгоритмы DESY 2.0, делать это каждую неделю и делать нас с вами счастливыми клиентами, которые зарабатывают деньги как на крипто-трейдинге, так и на Форексе. Итак, каким образом можно участвовать в краудфандинге? Да, все у нас на смарт-контрактах построено, все вложения идут в USDT на троне, это очень легко приобретается, можно через P2P на Бинансе приобретать, можно... Если есть возможность у кого-то покупать по кредитным карточкам, через биржи напрямую, через шлюзы, менять фиат на крипту и так далее. да Это тема отдельной школы. На разных рынках это работает по-разному. Смысл в том, что пакеты у нас... Номиналом 100, 200, 400, 800, 1603, 206, 400, 12, 800, 25, 600 и 51 200 долларов. Всего 10 пакетов. Каждый следующий он, он в два раза дороже, чем предыдущий. И мы видим, что с первых двух пакетов 50% процентов участвуют в торгах. То есть из 100 долларов 50 долларов. А, а вторая половина уходит в маркетинг. И плюс каждый клиент получает доли в 5-процентном пуле акций эндотека. Так вот, у нас сейчас в первом пакете акций нету, вообще нету, то есть такой входный пакет. А, начиная со второго пакета люди получают доли. Одну долю, две доли, четыре доли и так далее. А, эти пакеты можно покупать по несколько раз. Можете несколько раз покупать четвертый пакет, третий пакет, пятый пакет, как вам удобно. И плюс с июня запустился промоушен по моментум пакетам. И uh, начиная с пятого пакета, вы можете второй раз, когда вы делаете покупку, один только раз можно сделать повторную покупку, при которой 90% от стоимости пакета уйдет в трейдинг. Не 70, а 90. Таким образом, вы в среднем будете иметь 80% от потраченных средств в трейдинге. То есть больше денег будет работать, больше доходность вы сможете получать. Uh, доли в Компании «Эндотек» остаются при этом абсолютно те же самые. То есть это очень выгодный промоушен, это очень выгодная система для людей, у кого есть средства зайти на 5 пакетов и сделать повторную покупку 5 пакета. То есть суммарно это будет первый, второй, третий, четвертый, пятый пакет. Это будет 3100 и плюс еще 1600, это будет 4700. Нужно иметь хотя бы 4700 долларов чтобы участвовать в более выгодной системе вот на 90% заходить. Дальше можно купить шестой пакет, это можно сделать через месяц, через два, можете двигаться в вашем удобном для вас темпе. И повторный шестой пакет, где 90% опять-таки уйдет в тренинг. Итак, давайте посмотрим, очень важно для клиента, для любого, почему стоит заходить в Дези, и какая выгода здесь у обычного клиента, у человека, кто не строит сеть, не рекомендует этот бизнес, не работает по партнерской программе, а просто участвует в краудфандинге. Во-первых, это вознаграждение от трейдинга. То есть, как я уже сказал, показал, 70% процентов от заработка вы можете выводить в любой момент, и деньги вам на кошелек будут приходить. Сейчас это в основном форекс у нас дает хорошие результаты, но если вы сейчас зайдете в крипто, Тренинг, я думаю, что за месяц, за два, за три, там просто более длительный да, вот, отрезок времени, в течение которого заработать идет. Также э, можно будет заработать и вывести, естественно, прибыль. Второе – это владение акциями. Как я уже сказал, это очень перспективная компания, финтех-компания из Израиля, э, которая имеет огромный потенциал роста. Э, это наш будущий единорог. По некоторым оценкам уже сейчас стоимость эндотека составляет, не менее чем миллиард долларов, ну, можно сказать, от полумиллиарда до миллиарда, потому что есть разные мнения на эту тему. Официальная оценка компании, она появится тогда, когда, может быть, зайдут какие-то первые крупные инвесторы, да, будет зафиналирована, зафиксирована оценка компании. Вот даже если это 1 миллиард долларов в будущем, 5% от 1 миллиарда, это 50 миллионов долларов, будет распределяться среди всех, всех участников. То есть вот это вот владение акциями, это тоже достаточно большой аппетитный кусок пирога. И третье, это на самом деле не самое важное, но я про это упомяну, это потенциальные переливы. То есть в нашей генеалогии есть уровни, первый, второй, третий и так далее, до десятого. Вот, вы можете зарабатывать с первого, второго уровня, даже если вы никого не пригласили, к вам пришли переливы, так называемые переливы. Но здесь слишком много не заработаешь, тем не менее часть от ваших собственных вложений вы таким образом можете вернуть. Плюс есть реферальная программа, по которой у нас несколько человек заработали больше миллиона, несколько десятков больше, чем полмиллиона и огромное количество больше, чем 100 тысяч долларов за эти полтора года. Сегодня я не буду в деталях касаться маркетинга. На эту тему мы будем проводить отдельные школы, но я скажу коротко, что у нас есть очень хорошее поощрение для личных продаж. Это когда вы по вашей реферальной ссылке приглашаете клиента, вы получаете как на входе от всех купленных пакетов, так и на выходе от заработанной клиентом прибыли. Когда он выводит эту прибыль, вы будете получать резидуальный доход. Плюс это групповые бонусы. Это когда вы строите команду до 10 уровней, вы получаете определенный процент. И плюс есть бонусный пул. У нас есть два лидерских ранга. Это золотые пейсеттеры, пейсеттер лидера. И они получают, по сути, становятся как акционерами Дейзи, акционерами Эндотека, получают часть от глобального большого товарооборота. И плюс есть еще промоушен, который будет длиться, наверное, около двух лет. Это пул билдеров и пул ачиверов. Я не буду подробно про это говорить, но вот здесь на этом слайде видно, что это такое. Мы это запустили совсем недавно. Мы направили 500 тысяч долларов в специальный счет на трейдинг по, на рынке Форекс, и сейчас этот счет уже вырос где-то до 800 тысяч долларов, потому что туда заходит часть от всех глобальных продаж, туда заходит часть от всех выводимых прибылей, и у нас этот 70% от этого пирога, от, от прибыли с этого трейдинга делятся на два пула. Это, это пул билдеров и пул ачеверов. Но более подробно я сейчас не буду говорить, что это такое. Это помимо основного маркетинга существует еще очень лакомый, хороший такой кусочек, в котором по итогам июня трейдинга в июне, в начале июля первые у нас счастливые партнеры получат, например, из пула ачеверов получат ориентировочно больше, чем... 10 тысяч долларов на одну долю, и это будет из месяца в месяц. И в пуле билдеров получат, может быть, от 100 до 150 долларов, мы это тоже скоро увидим. Более подробно об этом мы будем рассказывать дальше на наших школах. Мы разберем, как эти пулы работают, в деталях разберем, какие квалификации здесь. Это уже интересно будет тем партнерам, кто хочет развивать свою сеть. Итак, как зайти в систему дези в краудфандинг DAISY? После того, как вы приняли решение, что вы сюда заходите, вы готовите USDT, готовите TRC20, это Tron, TRX точнее, да, это энергия для транзакций на смарт-контрактах, скачиваете приложение Tron Link либо устанавливаете в браузере Chrome на вашем компьютере, вставляете реферальную ссылку от вашего пригласителя и покупаете первый пакет за 100 USDT, на это уйдет, может быть, 200 плюс-минус тронов тоже. И после этого можете делать апгрейды, покупать второй пакет, третий пакет. Это можно сделать сразу же за одну минуту. Это можно сделать через день, через месяц, в любом удобном для вас темпе, ритме. И если вам интересно этот бизнес продвигать, то тогда вы найдете в своем кабинете вашу уже реферальную ссылку и можете таким образом выстраивать вашу клиентскую команду. У нас сейчас будет серия живых событий. Мы проведем тур в Европе, это будет э, Германия и Венгрия, и, возможно, Франция. Вот мы сейчас скоро уже официально об этом объявим. В каждом месте проведения у нас будет минимум 800 тысяч человек, то есть это будут огромные залы, потому что Европа у нас это вообще основной рынок в Дэзе. Все это пройдет в конце июля, в начале августа, потом у нас в начале октября будет Токио. На 1200 человек уже зал мы арендовали. Это огромный наш азиатский рынок. Потом, возможно, будет Вьетнам, возможно, будет Корея. А Апогеем всего этого будет 21-22 февраля. Уже мы забронировали, уже оплатили. Самый большой, самый большой стадион в Дубае. Я уверен, многие из вас были в Дубае. Coca-Cola Arena. Событие будет называться Told You So 2023. Told You so это... На русский, если перевести, я же тебе говорил, а я тебе а я тебе про это говорил, да? если так перевести. Вы можете приобрести билеты уже сейчас по низким ценам, уже около 500 билетов мы продали. Мы планируем 5000 человек на этой конвенции, это будет по сути двухлетие проекта, краудфандингового проекта Дейзи. Поэтому всех вас приглашаю на это большое событие. И uh, там будет достаточно большое количество, конечно же, и русскоязычных партнеров в том числе. На этом я закругляюсь. Вот Сегодня у нас маркетинга не было, поэтому я уложился буквально в 35-40 минут. Слайды мы будем дальше адаптировать. И uh, я думаю, что у нас... В ближайшее время появятся новые спикеры на русскоязычном пространстве, потому что сейчас каждый день заходят новые лидеры, и все больше и больше интересно стало зарабатывать здесь деньги, потому что здесь все прозрачно, все по-честному, все открыто. Полтора года проекту, и мы только-только, по сути, начинаем. У нас впереди большое будущее. На этом я закругляюсь, и я готов ответить на ваши вопросы. Давайте мы проведем серию вопросов-ответов. И, наверное, для того, чтобы мне полегче это было сделать, я бы пригласил Алексея, нашего модератора и лидера русскоязычной команды. И, Леша, может быть, ты... я могу и сам прочитать эти вопросы, да? но тебе будет легче, если ты промодерируешь, а я уже отвечу на вопросы. Давай, давай. Как раз у нас Никон прям задал ряд таких вопросов, прям сильных таких вопросов. И давай я по одному буду тебе читать. Давай. Да. Всем привет. Меня зовут Алексей Хохлатов. Итак, спасибо вам за вашу презентацию. Я посмотрел последние видеоролики, у меня появился ряд вопросов. Есть ли у Дейзи документы, позволяющие заниматься краудфандингом? Так, отвечай. Я тогда давай один, один за одним да, будешь вопросы задавать. Да. Вот. Чем хороша сессия вопросов-ответов и наша прозрачность тем, что в принципе я готов, это как близкий турнир такой, я готов на все вопросы ответить сходочно, называется. Мне не нужно время, чтобы там, почесать репу, вот и подумать, как бы на этот вопрос ответить. Все очень просто. Для того, чтобы заниматься краудфандингом, никакой лицензии не требуется, поэтому никаких документов здесь не требуется. Юридически мы являемся децентрализованной системой, то есть мы работаем на блокчейне. Формально у нас есть несколько юридических лиц, которые напрямую не обслуживают эти смарт-контракты, напрямую, но косвенно обслуживают. В частности, есть лицо в Эстонии, и в Эстонии, как и во всем Евросоюзе, только сейчас принимают закон о краудфандинге с определенными лимитами. Вот У нас есть как минимум до конца этого года время, чтобы если мы захотим продолжать дальше краудфандинг, да, например, в следующем году, мы просто поменяем юрисдикцию, например, на Дубай. Но опять-таки это формальность, потому что по большому счету у нас децентрализованная система. Да, мы работаем на, на блокчейне. Где зарегистрирована Дейзи децентрализованная система? Daisy зарегистрирована на блокчейне Tron, там она зарегистрирована. И там можно увидеть все транзакции, что такое смарт-контракты. По сути, смарт-контракты, которые мы используем, это автоматизированная программа, которая выплачивает реферальные вознаграждения. То есть любой клиент заходит в Дези, и часть из этих денег, будь это 30%, 46%, 10%, в зависимости от пакетов, от условий, часть этих средств направляется в маркетинг мгновенно, направляется, децентрализованно направляется, без боев стопроцентно да, без боев И ни админы, ни владельцы площадки, ни создатели площадки Дези, никто не может это все изменить, потому что это смарт-контракт, его нельзя изменить. И, таким образом, где она зарегистрирована, да, если это она имеется в виду компания, у нас как таковой компании здесь нет. Да? Но если говорить про Эндотек, вот здесь уже другая история. То есть получается у нас Децентрализованная, централизованная система. За маркетинг отвечает децентрализованная часть Дэзи, а за трейдинг отвечает централизованная уже компания Endotech. Она зарегистрирована в Израиле, в Тель-Авиве. Адреса офиса, все это можно, естественно, проверить. На сайте Endotech много информации. Зайдите на сайт, зайдите на их YouTube. Там есть и экскурсия по офису. И мы туда летали, еще полетим. Оттуда будем видео снимать. Да? То есть про Endotec у нас история понятная и естественно, полностью легитимная. Да? Ну, как, как и про Dezi. Просто модель, которую мы предложили на рынке, эта модель, она очень инновационная, и поэтому она такой резонанс вызвала в свое время, когда мы слатовали. Никто ничего подобного не делал. Ну вот такое, знаешь, продолжение вопроса получается, где, так, почему Dezi децентрализована, если у нее руководство? Да, я понял... Руководство uh... пользователей или руководство... Смотрите, у нас это децентрализованное сообщество, которое состоит из фаундеров, то есть три человека, которые, ну, как знаете, как и в крипте тоже есть фаундеры, как основатели проекта. Основателями являемся мы втроем. В чем смысл того, что мы основатели? Мы просто создали этот смарт-контракт. Мы придумали эту систему, создали смарт-контракт, наняли айтишников и они нам эту программу написали согласно той логике, которую мы заложили. Но у нас нет генеральных директоров, вот в традиционном смысле, президентов, вот этой всей иерархии, да, классической корпоративной, у нас нет. Это если говорить про ОДЗ. Если говорить про эндотек, то там большое количество сотрудников, больше 60, и там определенные иерархии, естественно, есть. Вот там во главе этой компании стоит доктор Анна Бекер, она является CEO. И второй человек это Дима Гущин, Дмитрий Гущин, тоже крупный акционер компании. Он является COO, да, то есть он операционный директор, второй человек в компании. Поэтому почему DASY децентрализовано? Потому что мы так захотели, чтобы мы даже не могли прикоснуться к средствам. Обычно как работает MLM-компания? Заходит средства и MLM-компания выплачивает реферальные, да, знакомая вам эта система. Вы нажимаете на кнопку и ждете неделю-две, там две, когда комиссии придут. То есть это централизованные системы так работают. И руководство компании может деньги положить себе в карман, может их куда-то вывести, может, в полускаме в таком полгодика протянуть или еще что-то. Вот мы этого всего не хотели, нам это все не нравилось. Мы хотели, чтобы деньги мгновенно распоряжались и на наших кошельках не лежали. И мы хотели полной прозрачности, потому что мы сами огромное, огромный опыт имеем в маркетинге. Мы все трое, да. То есть Джереми у нас работает 25 лет в МЛМ огромный имеет багаж знаний, опыт, в поле до да, огромных результатов достигал. Мы с Эдуардом, наверное, лет по 13-14 по работаем, если, если даже уже не больше. То есть проходили через очень большое количество там, маркетингов, видели большое количество компаний и так далее. И вот мы решили взять что-то новое, систему смарт-контрактов, и наложить ее на настоящий прозрачный продукт. Я думаю, что я ответил. Да здесь надо, наверное, еще добавить, что, в общем, это и модно, с одной стороны, и продвинуто. То есть целое сообщества людей, там, ну, которые занимаются криптовалютой, они считают, что это гораздо более, скажем так, стабильно и надежно создавать децентрализованные системы, чем какие-то фирмы с договорами что-то такое, да, из старого века. То есть вот, вот это надо было бы добавить, наверное, добавить еще, да, вот как-то ну, так? Да, вот. да, да, конечно, конечно. То есть а, и помимо нас есть еще лидеры, пейсетеры, особенно пейсетеры-лидеры. Вот это как раз наш лидерский костяк, это, это напоминает, знаете, как Дал по сути, да, по своей сути. То есть это наши как тоже как отцы-основатели, это те люди, благодаря которым Дейзи а, разрослась на весь мир, и люди узнали про Дейзи. И мы всегда с ними на связи, всегда советуемся, всегда обратную связь получаем, какие-то ошибки исправляем вместе и так далее. Да, вот, вот, в принципе, это наш такой uh, руководящий орган да, в, в ДЭЗе. А касательно уже документов между ДЭЗе и Антотеком, да, какие документы есть и так далее, да, здесь договор сотрудничества, и где их он, посмотреть? конечно же… Он имеется, он имеется, мы все равно в большом бизнесе, вот я не буду лгать, говорить, что никаких документов нет, он имеется, но разгласить мы его, естественно, не можем. То есть это коммерческая тайна, да, какие у нас договоренности. Наша задача, наша задача, я ее озвучил, это привлечь определенное финансирование на развитие проекта, и за это Endotech нам дает определенный пакет акций. Вот это то, что мы открыто говорим, естественно, это, собственно, в контракте и прописано. Ну вот такие простые вопросы, на какой срок покупаются пакеты навсегда? Можно ли их продлевать? Не, не требуется. Можно ли купить сразу второй, третий пакет, при этом не покупая первый? Нельзя. Mm -hmm. Можно купить сразу три пакета, а потом купить любой из них, третий, второй еще раз там повторить и так далее. Поэтому, наверное, давай дальше. Да? Если да. договор гарантирующий возврат тела. Очень хороший вопрос. У нас, когда вы присоединяетесь к DEZI, есть формальный такой договор оферты, вот, определенные тормоз тер, это называется, да, определенные правила игры. И там, в принципе, описано, в том числе, по-моему, там написано вот про то, что вы называете телом. Но здесь очень важно понимать, то, что у нас это краудфандинг, это не инвестиции. Соответственно, такой термин, как тело, он не очень здесь подходит, потому что деньги, которые вы отдаете в краудфандинговые пакеты, они идут на развитие технологии. Да, средства идут на тренинг, да, там есть определенные балансы. Но вообще в классическом краудфандинге эти балансы вам бы не вернулись. Да, то есть, если деньги идут на развитие бизнеса, вы получаете акции за это. На этом, собственно, история вся заканчивается. Мы решили, что эти средства мы вернем в будущем, когда закончится краудфандинг. Это будет, скорее всего, в следующем году. Если вы захотите, вы эти средства сможете получить. Либо в противном случае, и мы думаем, что большинство не захочет, вы сможете перевести их в фонд, чтобы юридически уже вы стали клиентом фонда, который мы дальше будем создавать. Это наш следующий этап развития. Поэтому. Тяжело здесь сказать про какие-либо гарантии, потому что даже в трейдинге вам никто гарантии не даст. Анна всегда открытым языком говорит, что это стратегия хай-риск, харитон, большие риски, большие возвраты, но эти риски они контролируются. Про это много-много чего уже Анна рассказывала, и у нас и на русском языке есть там интервью, беседы с Анной, да, где она рассказывает про трейдинг. Вот. то есть у нас может быть ситуация, в которой ваши балансы уменьшится на 20-30% со временем, 40%. Да, вот в криптотрейдинге мы это видим. Это нормально, это финансовый рынок. Вот, но покуда Дези развивается, растет, покуда Эндотек успешно свои алгоритмы реализует, естественно, все, что мы декларируем, это все будет выполняться. Вот, и все обещания будут сдерживаться. Вот еще блок вопросов, я их сразу прочитаю, они коротенькие. За счет чего идет торговля, как удостовериться, что идут реальные торги, а не простой сбор денег, от чего зависит прибыль и могут ли они слить все вложенные средства и не вернуть их? Да, значит, как удостовериться, что это реальный трейдинг? Да, Мы здесь не можем показать все открытые позиции, их огромное количество. На криптотрейдинге у Анны специальный софт. Представляете, например, 60-70 миллионов направить на какие-то трейды, на какие-то позиции. Нужно раздробить их, вот, и таким образом будет открываться большое количество позиций. Вот как раз аудит Эрнстон Янга производился в феврале, и там как раз это все было показано. Да? То есть все, все эти книги учетные, они были показаны Эрнстон Янгу. Так вот, отвечая на ваш вопрос... Удостовериться, что торги идут настоящие, можно, посмотрев выступление Анны, где она показывает счета на бинансе и субсчета. То есть оттуда все сходится полностью с нашими кабинетами. Это раз. И два. Довериться аудитористам Янга. В принципе, это два. Плюс три. Конечно же, просто погуглить, <сих> почитать, что такое эндотек, кто такая доктор Анна Бекер, да, и просто проработать с фактами. Вот. И тогда этот вопрос отпадет. Да, ну, секундочку, такая скользкая дорожка, прогуглить, не все это умеют делать, бывают же фишинговые сайты всевозможные, и бывают там всякие отзовики там и так далее, да, вот сайт отзывик он так и называется, где пишут там по заказу какие-то штуки или просто по ну, недалекости какие-то отзывы, то есть надо смотреть внимательно, ну, то есть это надо уметь еще проверять и отделять мух от котлет. Потому что я про Дейзи а. уже видел такую куролесицу, знаешь, там Да, пишут. конечно, конечно. конечно. Много у Дейзи есть и хейтеров, которые пургу пишут на разных языках, естественно, да, то есть мы это все знаем. Но, тем не менее, у вас есть возможность получить от людей, кто вас пригласил, вот, подборку какую-то информационную. Или хотя бы зайти на сайт Эндотека. Или на LinkedIn Анна, да, и там много чего изучить. Да, давай а, еще добавим, наверное, что 1 же июля Анна будет выступать, скорее всего, да, и мы попросили ее показать опять Binance. 1 июля, Анна, 1 июля Анна будет наверняка выступать. Вот. Мы ее попросим, еще не просили показать Binance. Вот. Я надеюсь, что она согласится, опять-таки, покажет. Есть, в принципе, юристы не запрещают этого делать. Хотя никто другой, вот никто, никто реально на рынке такого не будет делать. Вот. Но здесь просто для прозрачности, для доверия она, скорее всего, на это пойдет. Да, тут я только, только, только сейчас добавлю, что вот это 1 июня, то, что мы вскользь сказали, нам-то это понятно, а людям надо пояснить, что это периодические корпоративные созвоны, где присутствует иногда Анна, но всегда выступают три основателя, я, Джереми и Эдуард. Вот такой следующий звонок будет 1 июля. Ну, это сразу прямо анонсируем, скоро уже. Дальше вопрос. От суммы вложенных нами средств по сложному проценту прибыль будет не превышающий депозит или по какому-то другому алгоритму? Не очень понял вопрос, но… Я тоже не понял вопрос. Смотрите, как, как все происходит. То есть у вас наторговывается прибыль, она автоматически прибавляется к балансу, и если вы не выводите средства, то у нас сложный процент включается. Если вы выводите средства, то, как я уже показывал, 70% вы получаете, 30% с вас комиссия списывается. Если вы не выводите средства в течение полугода… То система все равно эти 30% комиссии, принудительной комиссии, спишет. Но дальше у вас средства будут продолжать торговаться, и сложный процент будет дальше идти. То есть, вот так это все работает. Да, и списанная комиссия, она уже второй раз не будет списываться. То есть она... да, да. На заработанные деньги, да, если она списалась, если еще выше, больше будет заработано потом, то, конечно же, будет дальше списываться. Вот. То есть два раза вас за одну заработанную прибыль облагать комиссии никто не будет. Угу. Ну и последний вопрос от уважаемого Никона. Куда направятся наши акции после их распределения по долям? Наши акции после распределения по долям – это вопрос уже такой тонкий, я бы сказал, юридический. Я не готов сейчас сказать, в какой форме это будет. Есть разные способы. Вот. Могут быть токенизированные акции, может быть полная верификация всех аккаунтов. И это нужно иметь в виду, да, то, что в будущем у нас возможна верификация, она, скорее всего, будет, потому что иначе акции мы не можем раздать, тем более такого большому количеству людей. Как технически люди получат акции эндотека, я пока сейчас не готов сказать. Вот, мы будем это прорабатывать ближе уже к окончанию краудфандинга. Так, ну, вроде бы я ответил. Есть ли еще какие-то вопросы? Да, у нас Ника стрелялся за всех. Такие вопросы, знаешь. Вот. Да, вопросы хорошие, вопросы очень а хорошие. Как раз вопросы вот такие, ну, которые от новичка можно услышать. Все правильно. Ну что ж, друзья, сп... а, подожди, пока вопросов не осталось, это Никон пишет. Но думаю, к следующей презентации придумаю еще. Никон, обязательно придумай. Окей, да. okay. когда следующая презентация, Илья? И вообще, что у нас Следующая сейчас? презентация, я думаю, что будет на следующей неделе. Мы это решим нашим составом спикеров. А вот презентация маркетинга, возможно, я проведу еще на этой неделе. Мы завтра, я думаю, это решим все и опубликуем график. Завтра, послезавтра. Спасибо тебе большое за уделенное время. Я думаю, что мы будем перехватывать инициативу и проводить презентации по вот данному твоему тобой образцу, ну, уже сами, да, иногда привлекая тебя. Может быть, на какую-то часть. Ты говоришь, буду что слайды рад. еще доработаешь? Очень рад, да. Буду очень рад услышать голоса наших лидеров русскоязычных с которыми мы уже не раз встречались и в дубае и в москве вот и с кем-то очень давно уже много лет дружим работаем вот так что спасибо вам за внимание и до новой встречи и наверное что да. я в конце добавил бы чтобы у всех тоже было понимание что компания международная а русский сегмент составляет там меньше пяти процентов Соответственно, все презентации ну, вернее, как не презентация, а вот эти корпоративные звонки, так скажем, да, и все встречи офлайн, крупные корпоративные, они переводятся на русский язык. 5% это достаточно для того, чтобы переводчиков нанимать. Но все-таки русскоязычный сегмент достаточно маленький, и вообще корпоративный язык общения у нас английский. Ну, так просто для понимания, чтобы было понятно. Поэтому первого числа будет корпоративный созвон он будет проводиться на английском, но перевод будет осуществляться на 12 языков, по-моему, да? Сразу угу. синхронно. На, на, на 10. Угу. Ну, знаешь, 10-12 примерно одно и то же, да. да, конечно. Хорошо. Все, Хорошо. спасибо большое. Всем, всем, доброго, да. всем, всем. Да, надеюсь, что запись получится, и мы все ее посмотрим. У нас сегодня ЧП. У нас почему-то 10 человек пустила дальше перестал зум вообще пускать. Ссылка не реагировала. И только спустя минут 20 люди стали как-то прорываться. И вот в конце еще. Зашли, потом все заработало. Так что зум тоже иногда глючит. Но надеюсь, что запись все-таки получится. Да, да. Хорошо, все добро.